Здорово, зрители психфака Немиркин! Склонны ли вы говорить все, что приходит вам в голову в данный момент? Недавнее исследование, проведенное компанией LinkedIn, рассказывает о том, почему язык имеет значение и как он может существенно изменить отношение к вам других людей, ваши успехи на работе и даже ваше отношение к самому себе. Вот почему умные, зрелые и надежные люди говорят осторожно. Они следят за тем, чтобы их слова соответствовали ситуации. Итак, чтобы вы знали, чего следует избегать. Вот 10 фраз, которых умные люди обычно избегают. Первое. Это не моя вина. Вините ли вы других, когда совершаете ошибку? Умные люди склонны отвечать за свои поступки и редко перекладывают вину на других. В тот момент, когда вы начинаете указывать пальцем, люди начинают видеть в вас человека, который не отвечает за свои действия. Некоторые могут вообще не работать с вами, а другие могут первыми нанести удар и обвинить вас, когда что-то пойдет не так. Номер два. Этого недостаточно. Все должно быть идеально. Нужно ли вам, чтобы все было идеально? По словам профессора поведенческих наук и автора Кристен Ли, ожидать совершенства значит настраивать себя на неудачу. Умные люди обычно работают над тем, чтобы завершать дела в меру своих возможностей, а не ожидать, что все будет безупречно. В этом случае они могут внести улучшения и учиться на своих ошибках. Номер три. Это не входит в мои должностные обязанности. Эта часто саркастическая фраза может заставить человека говорить так, как будто он готов делать только необходимый минимум, чтобы продолжать получать зарплату, что может плохо кончиться, если он ищет гарантии занятости. Умные люди обычно обсуждают этот вопрос с руководителем, если им кажется, что то, о чем их просят, неуместно, они отказываются напрямую. Такие обсуждения также позволяют вам и вашему начальнику выработать долгосрочное понимание того, что вы должны и чего не должны делать. Номер четыре. Это несправедливо. Часто ли вы слышите, как люди говорят это, когда дела идут не так, как они хотят? Часто вы можете слышать, как это говорят дети, когда не получают того, чего хотят. Поэтому, когда вы произносите эту фразу, вы можете показаться незрелым и наивным. Вместо этого, если вам кажется, что было принято несправедливое решение, вы можете перефразировать свои слова, например, спросить, «Не мог бы ты сказать мне, что я мог бы улучшить, чтобы в следующий раз у меня получилось лучше?» Номер пять. «У меня высокий IQ, и поэтому я умнее вас». Знаете ли вы, что, согласно некоторым исследованиям, существует девять видов интеллекта? Тесты IQ исследуют только один конкретный вид, и они обычно предпочитают людей, которые хорошо решают такие задачи, как головоломки и проблемы. Хотя нет ничего плохого в том, чтобы быть умным, использование этого факта в качестве доказательства вашей правоты выглядит высокомерно и претенциозно. Номер 6. Не обижайтесь, но... Предложения, начинающиеся со слов без обид, часто оказываются оскорбительными. Умные люди стараются избегать таких фраз, потому что не хотят ставить кого-то в положение обороняющегося, прежде чем он успел донести свою точку зрения. Поэтому вместо того, чтобы использовать подобные фразы, лучше найдите способ убрать из уравнения любой признак неуважения или обиды. Номер семь. Возможно, это глупый вопрос, но вы стеснялись что-то спросить и поэтому начали с этого предложения. Умные люди стараются избегать таких фраз, потому что они говорят о том, что вы не уверены в себе, что заставляет собеседников терять к вам доверие. Как правило, если вы не уверены в том, что говорите, то и никто другой не будет уверен в вас. Номер восемь. Я не могу это сделать. Бывало ли у вас такое, что вы были подавлены задачей и говорили себе, что не можете ее выполнить? Вы притягиваете то, о чем думаете, и умные люди это знают. Генри Форд даже сказал, что если вы думаете, что не можете что-то сделать, то, скорее всего, вы не сможете. Если вы думаете, что можете, то вы найдете способ. Позитив порождает позитив. Номер девять. Это займет всего минуту. Вы когда-нибудь слышали, как кто-то говорит это, а потом тратит несколько часов на то, чтобы закончить работу? Важно избегать этих слов, потому что они могут подорвать ваши навыки или преувеличить вашу способность реально выполнить задачу. Хотя вы можете сказать, что это не займет много времени, лучше не создавать впечатление, что задача может быть выполнена быстрее, чем на самом деле, поскольку это может повлиять на впечатление других людей о вас. И номер десять. Я же говорил. Знаете ли вы кого-то, кто склонен хвастаться тем, как он смог что-то исправить? Некоторые люди любят говорить «я же говорил», когда им что-то удается, чтобы почувствовать свое превосходство над сверстниками. Однако это высказывание может быть расценено как детское поведение, потому что это способ целенаправленно принизить других людей. Вместо того, чтобы использовать это как способ похвастаться, умные люди попытаются решить проблему, чтобы помочь тем, кто испытывает трудности. Возможно, все вы в какой-то момент своей жизни использовали эти фразы,